Итак, приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Вена, мы возвращаемся в Кельбурун, ну я даже не знаю, стоит ли немножко гарнизон перекидывать или нет, потому что все равно как бы я сейчас ни с кем не воюю, ну давайте все равно возьмем каких-то солдат, перекинем в наш город, Новый Черкасск, по-моему, да, или какой мы захватили, сейчас посмотрим, Перекинем чуток, вот прям вот сколько сейчас я с собой уведу, столько туда я отведу. Потому что, ну, сильно так прям, как сказать, с ума сходить по этому поводу не надо, потому что все равно там гарнизон сам по себе появится. Во-первых. Во-вторых, если что, можно там, в принципе, нанять еще солдат. Это не проблема. Так, давайте, кстати, повысим уровень наших персов, потому что сейчас мы многие раскачались. Ольга, расскажи о своих навыках. У него, соответственно, у нас... У него у нас, да, отлично сказано. У него, получается, интеллект вкачан у меня, также можно ему прокачать, соответственно, было бы еще силушки богатырской, потому что я хочу ему в будущем э, дать более, более мощное оружие, а для этого надо побольше силы, потому что все равно очень маловато ее. Также ему одноручное оружие, конечно, качаем, ну и, в общем-то, на этом все. Сарабун. Это у нас что? У него, у него также все остается, перевязки, хирургии и первая помощь, ему надо интеллекта добавить, причем, скорее всего, еще надо добавить на даже 2 единицы, наверное. Ну, а так, пока что ему повысить, я тут не знаю, обучение на только разве что, причем даже прям можно 2 обучения повысить. У него уже 6 обучений, это очень много, это очень круто, так что <coughs> так что в будущем у него прям будет очень много опыта он раздавать нашим персонажам. Так, ну и одноручное оружие качаем вместе со стрелком, Наверное, стрелковое так уже вкачано. Ну ладно, тогда одноручное. Ну да ладно. На этом все. Можно поговорить еще с Елисеем. У него, как мы помним, инженерия вкачана и торговля. Но торговля сейчас очень важна. Торговли, к сожалению, все равно не хватает немного. Наверное, надо еще один уровень получить, я так понимаю. Можно будет уже вкачать торговлю. Ну а пока что ему вкачиваем? Наверное, тогда владение оружием. Потому что остальное все у него есть, что мне надо Ну, да, значит, тогда владение оружием Так, владение оружием, далее что? М -м -м -м -м -м -м. Я даже не знаю, тогда давайте одноручный Потому что у него нет никого стрелкового, насколько я помню Ладненько, на этом все, заканчиваем улучшение Едем в Переослав Тут у нас, кстати, да, убегают Московские, кстати, князья Подождите-ка Здание есть, выгодное предложение, возможно ты знаешь Москва, однако несколько месяцев Москва уже не перечисляет налогов Интересно узнать, сколько же Москва даст денег мне Так, поговорим с Алексеем Воротынским, я поймаю этого мерзавца Мне прям очень повезло, что они проезжали как раз передо мной я могу как раз таки к ним подойти и здание повыполнять Приятно тебя видеть, некоторое время назад Семен Прозоровский занял денег Ну отлично, я выполню это задание Федор Хворостинин, стой, где ты блин? Я в него прям въехал, наверное. Не могу даже с ним поговорить нормально. Ну да, надо разъехаться. Так, Федор Хворостинин. Стой. Угу. А, я еще работаю над этим заданием. Я не помню, что за задание мне он вообще давал. Наверное, давал мне почтальона. А, нет, мне давал... Да, хотя Федор Волконский отнести Тимофея Насач. А Тимофей Насач, наверное, кстати, где-то здесь. Потому что, например, такое огромное оскорбление. А, нет, конечно. Блин, они начали воевать между собой. М -м -м. Так, я персик. А мне надо узнать, где Тимофей Насач. Тимофей, Тимофей Насач. Так, в крепости с барыш. Ну, ясно. Сейчас мы туда и отправимся. Крепость с совсем недалеко, по-моему, где-то здесь. Да, вон она. Она раньше, кстати, была польская. Ее заняли уже, видимо, Запорож... запорожцы. Так, ну ладно, тут у нас несколько людей даже. Тимофей Насач, иди сюда. Ага, мы знакомы, не знакомы, ну ладно. Но я всегда буду помнить штурм Переослава, о таких боях слагают песни. Ну отлично, я очень рад этому. Ну в общем-то я тебе даю письмо, до свидания. Так, возвращайся в Переослав, потому что этот город теперь наш, плюс надо теперь разобраться с многими делами там. У меня дел... денег, причем совсем немного, надо заняться еще и торговлей, наверное. Хотя, конечно, можно взять просто и забрать деньги со своего счета банковского. Потому что там уже 633 тысячи деталеров. Ну, это, конечно, просто жесть какая-то. Это просто дичь. А -а, столько бабла. Ну, и, кстати, видимо, кто-то знал, что у меня бабла много. Алло, братан. А где поднять бабра? Бабра, блин. Бабла. Караван, три топора, ребята. Нечего у меня воровать, блин, деньги. Прям точно, как из того видеоролика про, ну вы сами знаете, что про три топора. Тоже такой подходит. Эй, братан, а где поднять бабла? Просто меня взяли, начали, решили обокрасть мне, спросили, где поднять бабла, и решили меня обокрасть. Но я вам не дам бабла, поэтому идите к черту. Можете убираться на все четыре стороны. Потому что вам не достанется ни копеечки из моего кошеля. Ну, видимо, никто не хочет убегать, в том числе этот престарелый мужичок. Ты сукин сын, а? Он вернулся от моего выстрела. Он просто стоит на, на месте. Ну, все, в этот раз тебе не повезло. В этот раз твоя удача вернулась от тебя. Спасибо за денежки. Наоборот, поднял от вас бабла. Ну, кстати, тут изделия из кожи нормально, так и продаются. Плюс железо продается хорошо, так. Ну, можно тут практически все продать, наверное. Даже и на утварь, ну, в общем-то все тут. Прям цены мне нравятся, короче. Практически на все товары цены прям очень хорошие. Так что продаем практически все. Я прям хорошо так и разбогател. Заберу у вас порох, если вы не против. Также маслица можно взять очень дешево. Ну и конечно хлеб. Хлеб я смотрю тут просто. Люди готовы продавать его практически бесплатно. Отлично. Так, я при этом еще даже зарабатываю деньги после такого похода. Так, возьму. А, блин, я хотел взять мушкетеров, но у меня же все забито. Я же людей понабрал у себя в крепости. Ладно, возвращаюсь в Переослав. Город у нас практически пустой, но я приезжаю. располагая здесь, давайте-ка, вот этих всех стрелков. Так, начары тоже сюда давайте-ка запрыгивайте. Отлично. А, крылатые гусары тоже их оставляю здесь. Только с собой я беру, наверное, малую часть своей армии, которая у меня была. И все. Ну, можно еще разве что взять, наверное, нукеров побольше, потому что они еще не прокачаны. Надо их прокачать в бою. Так, что там по поводу моих улучшений? Пройти к центру города. У нас тут есть только Майдан. Ну, нет, на Майдан незалежности нам пока не надо идти. Не надо в городском углове. Что там у нас? Развитие города. Строится пока сторожевая башня. Сторожевые какие-то коле. А какие должности у нас наняты. Так, а человека назначить. Через 21 часа освободится кашевой атаман, появится. Ну ладно, тогда давайте-ка я подожду. Расположусь здесь на некоторое время. Пережду денек. Дождусь, пока кашевой атаман у меня будет. И тогда можно будет уже отправиться в путь-дорогу в другие места. Кстати, сколько времени-то я не засек, блин, на начало записи. Где-то минут 5 прошло, наверное. 10. Так, ехал, кстати, к нам кто-то из московского царства. Это Алексей Трубецкой. Здравствуйте. У тебя есть задание? Отлично, спасибо, что ты мне передал его. Я не против его выполнить. 32 у меня уже с ним удовольствие, то есть, как сказать, отношения. Очень хорошо. Но, кстати, да, забаны выходят. Они могут спокойно любой из... Вообще из любой фракции может спокойно заехать в мой город и переждать какое-то время. Не понимаю, зачем это вообще сделано было в игре. То ли типа они вправду должны, по идее, ко мне приезжать для того, чтобы задание мне выдавать, то ли для чего. Ну, непонятно. Так, я должен с Москвы собрать налоги, также я должен передать генеральному писарю Ивану Выгонскому. Из войска Запорожского письмо. Он находится в каменец. А каменец, как мы понимаем, не очень-то далеко, ну хотя как, достаточно далековато. Надо будет сюда приехать. Может, давайте мы сначала туда поедем, а потом уже в сторону э, Москвы, чтобы можно было собрать налоги. Наверное, так будет вернее поступить. Сначала, правда, конечно, я закуплюсь какими-нибудь -то товарами. Это изделия из кожи, краски, пенька. Ну и все. Нормально, у меня почти полный товаров. Мой инвентарь. Так что можно гнать в каменец. Еду я в каменец. Ту -ту -ту -ту. Еду я в каменец, справа тут и татарские наличчики, но я их не догоню. При всем моем желании, да, к сожалению, не очень быстро, их нагнать невозможно. Даже несмотря на то, что у меня одна в основном только кавалерия, там всего пару, блин, людей, которые без коней. Это, видимо, кстати, играет значительную роль, я так понимаю, в передвижении, хотя, может, я ошибаюсь. Пора время платить по заслугам. Ох, сколько талеров утекает сразу же просто. Из кармана сразу просто образовалась такая значительная дырка, потому что теперь два города надо оплачивать. Плюс у меня, по-моему, стало больше людей, да? За которых я оплачиваю недельную плату, да. Так что за это надо платить очень значительные деньги, я так понимаю. О, так тут значительные, я смотрю, еще деньги я получаю. Да, за одну поездку сюда я чувствую, что сейчас окуплю все свои потери. Отлично. Просто отлично. Ну, хлеб уже, наверное, больше продавать не надо. Можно еще пороху сюда подкинуть им. Так. Правда, где кому? Лошадьми, наверное, продавцу. А, уже все. Вот сюда можно, окей. Сюда можно сбыть, да и можно купить взамен пиво, муку, инструменты. Отлично. Давайте закупимся. Так, я еще получу себе в доход, получается. Угу. Оружейник тоже лови. Бочонок с порохом. Ну и все, а что у нас тут еще остается-то? Больше ничего продавать. 10 тысяч я снова возымел от этой поездки одной. Мне надо было поговорить с кем-то, я насколько помню. Да, и Иван Выгонский, насколько я понимаю. Это вы. Вот вам письмо. Отлично, вы получили свое письмо. Так, сбор налогов по следам беглеца. Ну, я так понимаю, снечка, скорее всего, где-то... Очень далеко находится эта деревушка. Далеко в русских землях. Но ну, я был прав. Да, это вот прям вообще далековато от меня. Мне надо все равно вернуться к себе там, потому что сейчас появится новый э, кошевой атаман, я так понимаю. Новую должность мы освоили. Надо возвращаться в Переослав. <coughs> Едем в этот город. Так. Ну, я больше, конечно, набирать никого не буду. Нафиг за надо. И так очень много у меня уже... Просто даже снабжение людей очень дорого мне обходится. Если я сейчас еще сюда людей приеду, так это вообще жизнь будет полная. Так, здравствуйте, Федор и Лобода. Вы вообще-то между собой, если не ошибаюсь, воюете, верно? Московское царство и Запорожье сейчас между собой воюют. Так. Я хотел держава посмотреть. Московское царство подданные враги Московского царства, да, войска запорожской. То есть забавно, да, вот эти два чувака собрались в моем городе, и они просто так с, э, друг с другом разговаривают спокойно вообще. Ну, конечно, это невероятно просто, по сути, потому что какое право они имеют, во-первых, в моем городе общаться между собой, то есть, ну, просто останавливаться здесь без моего ведома. А во-вторых, какого фига они между собой разговаривают и не дерутся, скажем так, почему они не воюют? Просто мир это то наступил резко. Ну да, это очень странно, это выглядит не... нереально, прямо скажем, не совсем так, как было на самом деле бы. Ладно, тут у нас особо-то нечего продавать, да и покупать-то, прямо скажем, тоже как-то не особо. Ну, ладно, я продам. Пройдем давайте как к центру города, кышуэтоман то ли появился, то ли нет, непонятно. Ну, давайте поговорим с городским главой. Я хочу развить город, хочу назначить должность. Ну, видимо, значит, да, он есть, но просто, наверное, не тем занимается, чем я думал. Здесь еще нет журы, а что он делает, надежный человек, чтобы передавать приказы? А, джура, то есть, понятно. Ну, давай-ка, значит, наймем, потому что я в таком случае смогу в поездке выдавать какие-то должности, да, там, стройки, стройки какие-то устраивать. Так что займемся таким вот образом. Так, ну тогда мы можем, в принципе, отправляться в путь-дорогу. Потому что приказы я уже могу выдавать из своего путешествия. Переяслав более-менее укреплен в 150 человек, если что. Если вдруг начнется с кем-то война, то я, по крайней мере, об этом узнаю. И смогу приехать укрепить свой город. Так что едем давайте в сторону Москвы. Снечка. Наверное, сначала в Снечка, потому что все-таки немножко разные стороны. Да, едем в Снечка, а потом уже из Снечка поедем в Москву. Такс. Подождите, тут блин, всякие командующие приезжают Московского царства вот Надо с ними тоже общаться мне. А, Блин, там дерется, дерется, дерется Наконец-то все, иди сюда Рад тебя снова видеть Я тебя очень рад тоже видеть Замок Дзвинск Ну ладно, это по-моему вообще-то Немножко не в той стороне, которая мне нужна Но можно немножко даже извернуть в Дзвинск Хотя, в принципе, как раз рядом Псков, Полоцк, там как раз и Дзвинск Поехали в ту сторону Сейчас там мы возьмем, выполним задание. Спокойно теперь у нас все обходится в этой компании, потому что, конечно же, наступил мир, наступило благоденствие. Теперь я могу ездить по любым крепостям, отвозить товары, могу спокойно пересекать границу любого государства и могу по любой вообще стране ездить в этом государстве. Кстати, вообще хлеб стоит 170 изначально стоил, офигеть! Вот это жесть, какие цены, это же просто какая-то... Не знаю, это просто что-то нелегальное, потому что ну, это же просто какой-то пипец. Сколько же денег платит мне торгуется, и сколько же я на этом зарабатываю, это же просто жесть. Ладно, я уже перестал, давайте-ка, офигевать, продам оставшиеся товары, которые стоят очень много. Хотя, блин, очень много стоит еще порох у меня тут. Еще мука, кстати, тоже стоит достаточно дорого. Да, это просто вообще что-то нереальное, нелегальное. Так, а что у вас купить-то можно вообще? А купить-то особо и нечего на самом деле, только разве что рыбку и все. Остальные товары все дорогие, еще можно меха взять на заметку. Так, а что я еще могу продать вам тогда? Давайте еще изделия из кожи. И все, поехали отсюда. Сначала в кабак зайдем, правда? Может быть, кого-то. хотя никого я брать даже не буду, если найду. Я поеду сейчас все равно дальше в Снечка. А снечка даже оказывается рядом. Хотя, подождите, ка мне вообще надо в замок Дзвинска, потом снечка. Так, приезжаем в Дзвинск. У нас тут Кристофор Бьелки, правда, по-моему, это не тот, кто мне нужен. То имеешь широко известно. А, хотя тот, кто нужен. Какой у него, кстати, классный парик. Вообще <смех> интересно, он в этом парике дерется прямо или как. Потому что, хотя нет, там шлем еще должен быть, так что нет, наверное, не дерется в нем. Ну, войска Запорожское и Московской царство договорились на мир. Ну, отлично, отлично, я не против. Снечка, мы приезжаем, ну правда я приезжаю ночью, а мне надо приехать днем. Снечка, причем, кстати, у меня с ними уже очень нехорошее отношение по ходу. Я уже до этого успел здесь кого-то поубивать. Ну, что ж, извините. Всякое бывает в жизни, поэтому приходится кого-то убивать, кого-то щадить. Сегодня вот у нас умрет. Очередной убийца, который посягнул на власть нашего батюшки-царя. Ну, точнее, нет, по-моему, вообще-то. Хотя, я точно не уверен, что я задание выполняю. Ну да ладно. Ходок меченый, блин. То ходок белый, то ходок меченый. Раз от раза, блин, все время какие-то ходаки, блин. Просто белые ходаки какие-то попадаются мне. Ну-ка, может, давайте я его сейчас ради прикола... А, или не получится... Нет, не получится. Мужки этому ударять не, не выходит. Ну, ладно, иди сюда, я тебя огрею своим шестопером. Че куда ты убегаешь-то? Стоять, я сказал. Отношения ухудшились, но ну и ладно, я не так уж и сильно расстроился, потому что все равно в деревне я особо не посещаю. Никого набирать я здесь не могу, поэтому это не так уж и плохо. Так, а, точно мне надо было налоги собрать ради нашего царя. Мне надо также у князя Семена Прозоровского забрать его долг. Вот интересно, Прозоровский где вообще находится сейчас? А, ну окей, он тут прям находится. Так, приятно тебя видеть. Да, в общем-то, налоги ты должен. Ну, давай-ка в минус 3 в отношениях, я не против. Так, отлично, я соглашусь. Хорошо, спасибо, 800 талеров халявных мне не будет лишними. Задание дашь мне? Несколько крестьян, блин. Так, ладно, давай-ка сохранюсь быстро. Так, так, так, поехали. Поехали за крестьянами. Они едут куда вообще, слушайте. Беглые крепостные, они едут в Черкаск. То есть они едут нифига себе, куда далеко. Но только они вот бегают как-то очень странно. Они бегут в Черкаск вон. А можно вообще напрямую в черкасск ехать, я их там все равно встречу. Правда, проблема в том, что потом их придется вести, хрен знает сколько времени. Ну, ладно. Я смирюсь с этим. Сейчас подъедут эти холопы. Дяни. Так, они едут. Давайте их встречаем. Уже, в принципе, ехать с ними нет смысла. Вы нарушили закон. Возвращайтесь обратно. Так, вы нарушили закон. С Нечкой сейчас еще у меня хуже будет отношение. Е-мое. Я там не представляю, насколько сейчас там просто очков, оно опустится, довольство мне с этим селом, но это же просто будет полная жесть, наверное. Так, пока что мы едем, давайте-ка дальше за крестьянами. Да, они там уже даже в одну кучку собрались, просто прекрасно их законтролил. Конечно, правда, ехать с ними придется очень долго, ну ладно, прям с этим, это не так уж и важно, на самом деле, потому что какая разница, время у меня дофига. Единственное, то, что приходится сейчас ехать с ними, очень долго, неприятно смотреть. Ну, то неприятно делать это, потому что ты понимаешь, что ты уже как бы выполнил задание, просто остается вот заниматься вот такой ерундой, следовать за ними фигненность, сколько времени. Можно было, конечно, наверное, раньше их подловить, но они так побежали разными кучами, что я испугался, что их, наверное, не получится подловить, поэтому решил все-таки, как сказать, засейвиться и прямо Черкасска их подловить. Чтобы, как сказать, ну да, вы понимаете меня, короче, чтобы я не опасался за свою репутацию. Так, ну, в общем-то, снечка. Вот уже деревня. Буквально перед лицом. И, в общем-то, давайте, крестьяне, забегайте туда. Интересно, какое теперь отношение со снечкой у меня? Да, теперь минус 7 аж. Жесть, ребята, жесть. Там интересно, а что будет, если у меня прям вообще жестко упадет отношение с деревней? То меня вообще там будут ненавидеть, что ли? Ладно, попросить о встрече. Смен Прозоровский, иди-ка сюда. Я выполнил твое задание. Отношения снова я поднял. При этом поднял еще и бабла. А, Давай-ка мне задание. Нет, не даешь. Ну иди тогда нафиг. Павел Нискочихин, иди-ка сюда. Как поднять бабла, расскажешь мне? Нет, он не расскажет мне, как поднять бабла. <laughs> а как поднять всякое говно, блин, мне расскажет. Как поднять говна. Замок Дзвинск. А хотя, в принципе, не особо-то я расстроился. Дзвинск практически рядом. Да это тот же самый Бьелки, которым я уже встречался. Белки, Бьелки иди сюда, да, отлично, уже 13 у меня с низкочихиным, с бароном Белки уже 2, ну мне, конечно, это нафиг не надо, я потому что все равно не собираюсь воевать за, за, за, за, ну ладно, уже поехал, раз уж иди нафиг. Так, содержание надо отдать, а, ну хотя, что-то правда, почему-то одну только крепость и только одну почему-то должность. Ладно, Медельский замок, если случится, там побывать. Да, блин, что-то ты меня постоянно к шведам отправляешь. О, поперли на ноги. Просто сразу обокрали меня так хорошенько на несколько тысячонок. Нормально так. Веном, а как поднять бабла? Караван, три топора, минус сразу три косаря. Просто три топора у меня ушло. Денег. Ладно. Мензейский замок мы едем. Давайте-ка. А, я не помню, куда надо было, правда, мне ехать, я уже что-то да, не обратил внимания. Мне надо было вообще что-нибудь тут купить бы. А тут купить-то и нечего. Я, насколько понимаю, здесь продавал хлеб, поэтому. Ну, хотя, может, и нет. Ладно. Что там за здание-то было? Кому надо отвести то А, в Мензейский замок, серьезно, так это вообще изи. Я-то думал, надо ехать опять куда-то, фиг знает куда. А нам, оказывается, практически тут же вот этот замок нас слышно тебе, вот наконец-то и повстречались. ну да, я тоже Рад, что мы с тобой постречались Не знаю, кто ты такой, но вот тебе, в общем-то, письмо Так, спасибо тебе большое Да, пожалуйста, я еду обратно В Полоцк Я не собираюсь там быть пока у вас В Швеции Мне у, себя плохо. у меня у себя хорошо, поэтому <coughs> Буду здесь Задание выполнять где-нибудь поблизости А потом в Москву поеду, наконец Так, задание есть, выборг Ну окей, выборг, так выборг Алена Белеевич все так же здесь стоит. О, Перс, ты ничего не знаешь о моих бедах. Я не могу спросить, чтобы ради меня рисковали жизнью. Скажи, в чем дело, а дальше уж мне решать. Хорошо, мой муж нажил себе нескольких врагов. Полковник Михаил Володеевский, опасный самый из них. Он постоянно выдвигает против меня ужасные обвинения, порочит меня. Он не может напрямую повредить моему мужу, поэтому чернит наше доброе имя через меня. Если ты только слышал, что он говорит, вот кто-нибудь проучил бы его как следует, но полковник Михаил Володеевский отлично владеет шпагой и пистолем. Его все боятся. Ты чё, серьезно, Думаешь, что он владеет лучше, чем я? Да я его уже рубал, наверное, раз пять, поэтому я по-любому выиграю. Давай мне задание, я выполню его. О, мне пристало просить об этом персик, но ты в нем внушаешь доверие. Если ты согласился бы отстоять мою честь, то моим благодарностям молитвам не было бы конца. Ну что ж, Алена, готовь постель, я скоро приеду. Готовь, как говорится, переодевайся пока что в более подобающий вид. Я поеду, пожалуй, в Сулцк. Ну, Михаил Володеевский, что ж ты обижаешь милейших дам? Сейчас к тебе приеду и дам тебе пощам. Ну, на самом деле, так оно и будет, поэтому не будем особо, как сказать, не знаю, как бы это правильно выразиться... Превозглашать мой скилл сейчас, потому что, ну, конечно же, Михал не сравнится со мной. Какой-то Михаил Володеевский, понимаешь ли, лучшая шпага или как там, лучшая сабля Польши будет со мной драться. Блин, да, это ерунда полная. Я лучшая шпага, сабля всей Восточной Европы, поэтому иди сюда. Рад тебя видеть снова, Персик. Ну что ж, в прошлый раз ты казался сильнее, посмотрим, что будет дальше. Ну давай посмотрим, что будет дальше. Так, говорят, ты порочишь пану Алену Белевич. Тебе придется взять свои слова обратно. Порочу? Да все знают, что она спит со своими конюхами. Если бы до кого успеть дотянуться, пока ее муж в отъезде. Я лишь повторяю то, о чем все говорят. Ты че, блин, охренешь, что ли? Говорят все. Это же не все, ты же сам полковник Михаил Володоевский, Ты должен прекратить распускать слухи. Или я вызову тебе на дуэль. Ты предлагаешь дуэль? Вот потеха. Как пожелаешь, персик, отлично разомнусь и размужу твою голову. С минус 18, серьезно? Так плохо все стало резко. Вот это жестко. Ну ладно. Я даже совсем своим оружием. Вы что, смеетесь что ли? Я проиграю Михалу Володеевску в таком случае? Да иди сюда, ублюдок, я тебя зарубаю просто своей рукой, блин. Куда ты поехал? уйди сюда. Так, не, конечно, я отъеду, чтобы у меня сабля не рубанул. Хотя это навряд ли даже произойдет. Ну, окей. Сервиглавец просто разрубал голову Михаила Володеевского на две части. Вот это жесть. Ну что ж, Михаил, ты доволен? Что ж, Персик? А, ну, в общем-то, он даже разговаривать со мной больше не хочет. До свидания. Ну да, я тоже не против. До свидания. Ну что ж, Панна, где ты там? Где там, Панна? Я уже не помню, в каком замке я ее видел. В полоски, наверное, да? Едем обратно. Я даже по своим следам вижу, что я был в Полоске. Приезжаю в город, и что же тут у нас? В зал правителя входим. А, я что-то не понял. Алена, где постель, где приготовленные свечи, я не знаю. Почему ты стоишь в одежде, я что-то не пойму. О, первых как приятно видеть тебя снова. Мне говорили, полковник Михаил Владевский получил по заслугам. Надеюсь, он никогда не забудет своего унижения. Я хочу наградить тебя, но боюсь, что награда слишком мало для такого подвига. Твоя награда слишком велика, госпожа. Кстати, подождите-ка. Мне интересно посмотреть, какие есть вообще варианты. То есть, я сейчас найду список квестов специально и посмотрю, вот, что я отвечу в зависимости от того, что произойдет в дальнейшем. Так, а, да, с моим интернетом все плохо. Так, Mount and Blade. Огнем и мечом? Квесты. Так, квесты сейчас посмотрим. Это, надеюсь, то, что мне надо. Вообще, надо вот это отключить. Это специально, чтобы обходить блокировку всяких сайтов от нашего великолепного правительства. Так, нет, это не то. Выследить беглеца, доставить скот. Но это, видимо, не то все. Квесты огнем и мечом. Тайный схрон. Только почему-то один квест написан. Прохождение квестов. Вот здесь, наверное, точнее будет. Нет, тоже не то. Все квесты Мултенблейда. Так, вот это уже правильно. Квесты Леди. А Спускаю еще о ней слухи. Вы, не до... Вы же должны спасти. Теперь можно платить. Окей, okay, получается я и помог, но там вообще даже вариантов нет никаких. Ну, значит, давайте попробуем на угад. Так, твоя награда слишком велика, госпожа. Прошу, госпожа, не нужно никаких наград. Персик, я не позволю тебе отказаться. Я в большом долгу перед тобой. Не сомневаюсь, что ты найдешь этим деньгам куда более... При... Лучше применение, чем я. Так, что я могу для тебя сделать? Больше ничего не требуется. Ну ладно, да? Тогда... Короче, понятно. Алена меня немножко отшила. И то, что типа она на самом деле спит с каждым... Как сказать, кто ей подберется под руку, это вранье оказалось полное. Этого не случилось. Ну, я, в общем-то, расстроился, конечно же. И также, я думаю, много кто расстроился. Ну, да ладно, я думаю, с этим смирюсь как-нибудь. Так, ну давайте мы сейчас здесь что-нибудь продадим, что-нибудь купим, поедем дальше. Потому что вроде как мы уже все здесь сделали. Едем в сторону Москвы. Хотя, подождите-ка, можно же с местным еще главой поговорить, городским, верно? Да, можно еще с ним поболтать по этому поводу. Добрый день, Персик, у тебя есть задание, ищешь работу, мне нужен человек для сопровождения обоза. Окей, я возьму за это. Я потому что собираюсь улучшать отношения как с городами, так и с лордами. Так что я буду сейчас выполнять все задания, которые мне подворачиваются под руку. Сбор налогов у нас сделан, Почтальон еще, кстати, не выполнен, но это надо выбор киркать. А пока мы давайте доставим... А босс, где это? Вильна, Вильна, ой, Вильна далековато, слушайте, я думал, а, хотя нет, <смех> Вильна в двух шагах от нас, то есть мне опять везет с заданием, то, что надо вести совсем близко, это прекрасное задание, я рад, что мне такое задание выдали, ну давайте-ка сюда, давайте, ребята, за мной, за мной, за мной, и вот, собственно говоря, ваши Вильны, гоните сюда, отлично, гоните деньги, гоните опыт, отлично, отношения улучшаются. Федор, кстати, повысил свой уровень. Что мы можем ему раскачать? Мы ему можем раскачать, получается, все, что связано вот с этим. Для этого надо повысить интеллект. Ага, интеллект все равно недостаточно, черт возьми. Ну тогда мы повысим, давай-ка тебе, железную кожу, наверное, раскачаем. Так, в железную кожу. И, например, мощный выстрел. Ну, мощный выстрел это из лука, скорее всего, поэтому нет. Стрельба верхом, сбор трофеев, верховая езда, обучение. Вот, кстати, обучение я точно так и не понял. Это то ли вот именно дается всем обучение, опыт или же нет. Я, в общем-то, не буду. Каждый герой в день, каждый раз в день, каждый герой отдает немного опыта. Видимо, я ошибаюсь. На самом деле, это опыт именно дает только, если в том случае скачаю я. Если не качает мои... Да, кстати, я думаю, что я на самом деле ошибался насчет обучения. Хрен с ним. Я буду сейчас качать тогда... Так, подождите, нет. Что-то хрен с ним, я взял, вкачнул все в железную кожу. Буду им качать дальше, как вот качается, потому что... Ну, конечно, я потратил некоторые очки опыта на обучение, но там, в принципе, особо нечего было качать этим людям тогда. Там разве что только боевые какие-то навыки. Ну и ладно. Это не так уж и плохо, это не так уж и прям большая потеря. Поэтому не будем насчет этого прям плакаться говорить: ой боже мой, Веном, ты просрал игру. Нет, конечно же, ничего такого не произошло, даже близко. Даже частично. Так, ладно, что у нас? Нам надо выборку вообще ехать. И потом надо бы уже наконец-то заняться, наверное, заданием Алексея Михайловича, потому что, я думаю, царь немножко расстроится, если я буду тормозить. Словно у меня там, не знаю, заела пластинка выполнять эти задания одни и те же. Пока можно сходить на рыночную площадь, закупиться, кстати, маслом и, кстати, инструментами. Но ну, правда, да, не в большом количестве, потому что цены они такие не сильно хороши. Пиво тоже можно, но тоже не полностью. А вот виноград. Виноград, судя по всему, в Вильно просто прекрасен, потому что он дешевый и предешевый. Закупаемся всем этим добром. Давайте-ка сейчас я сохранюсь на этом закончим серию. Надеюсь, она вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. С вами был Веном, всем пока, удачи!